всем добрый день с вами Алексей Федорцов <клых> и сегодня рассмотрим нюансы блокировок рекламных систем самая распространенная и горячо любимая рекламная система это таргетированная реклама через рекламный кабинет facebook <клых> я составил список нюансов которые наверное в это видео все не войдут но по крайней мере мы сделаем обзор на них Uh, что влияет на блокировку как самого аккаунта Facebook, так и uh, рекламного кабинета Facebook, так и блокировку бизнес-менеджера. То есть какие нюансы uh, при ведении рекламной деятельности и вообще, в принципе, нахождения в этой uh, сети социальной uh, могут повлиять на блокировку какие чаще были всего в истории нашей работы и какие нюансы были в работе с клиентами что очень важно то что некоторые из этих пунктов подтверждают многие наши коллеги из практики но официальная поддержка facebook говорит что это не совсем то то есть у них в политике это не прописано к этому тоже будем возвращаться то есть э, есть э, объективные и субъективные э, методы, каким образом избежать блокировок в рекламных системах. Э, первый пункт самый банальный, это вы долго не заходили, не работали с э, аккаунтом Facebook в принципе вообще, и после того как э, зашли, э, вам э, рекламная система может предложить подтвердить свои данные, то есть ввести э, э, код из SMS. Э, отправить им а, селфи с а, паспортом, а, либо какой-то документ, подтверждающий, что вы являетесь вами, и а, вам можно работать в этой рекламной системе. А, в большинстве случаев это проверка этих документов а, и кодов да, занимает до трех суток. И ускорить этот момент можно разными способами. Допустим, если вы изначально подстраховались и в аккаунте, а назначили доверенных э, лиц, э, которые могут отправить вам код для разблокировки аккаунта, подтвердив, что э, это, э, вы входите в рекламную систему. Вы должны понимать, что все эти действия происходят именно для того, чтобы э, рекламная система в автоматическом режиме ограничивает тех, кто пользуется ею для э, рекламы э, товаров, которые не э, проходят по их политике вход с другого устройства но это очень распространенный <coughs> способ блокировки скажем так причина причина то есть в нашей компании допустим мы используем несколько рекламных аккаунтов наших и каждый из них находится на отдельном устройстве и более того мы входим а, в них в рабочие для работы в с определенных браузеров то есть других браузеров в рекламной системе Facebook мы не логинимся именно для того чтобы соблюдать этот протокол то есть вход с другого устройства и вход с другого браузера является а, причиной для а, блокировки рекламной системы вашего аккаунта и запроса от вас подтверждения вашей личности. Далее, а, резкое удаление данных. А, тут имеется в виду, что если у вас есть активные рекламные кампании, либо они были, то если вы а, резко удалите 10-15 рекламных кампаний, то рекламная система может посчитать это за... М, э, будет формулировка такого рода, что м, ваши действия не похожи на обычные. Да, подтвердите свою личность, пожалуйста. И все опять же упирается в те три дня, в а, которые вы будете ждать подтверждения личности. Один момент очень важный. А, кстати говоря, что касается рабочих а, аккаунтов, рабочих моментов, мы всегда используем два-три рабочих аккаунта для составления рекламы клиентам. И это помогает нам снизить риски блокировки, потому что у нас в практике были моменты, когда сам рекламный аккаунт и профиль Facebook заказчика блокируются по причинам несоблюдения требований политики. И когда наши аккаунты тоже блокируются. И когда э, есть только один доступ к рекламному кабинету и необходимо ждать э, подтверждения личности, то это накладывает определенные временные рамки на вообще вашу рекламную деятельность. То есть ваша рекламная кампания стоит и так далее. Всегда надо иметь постраховочный вариант. А, далее, добавление в аккаунт человека, нарушившего политику. Вот э, это именно тот пункт, который не подтверждает поддержка Facebook но он существует вы можете полистать доверенные источники в интернете по тематике кто занимается рекламой через эту рекламную систему в основном те кто занимаются льет трафик так сказать не только на Россию, но и на зарубежные страны при добавлении а, в рекламный кабинет а, администратора либо пользователя, у которого на его рекламном аккаунте были замечены действия, а, которые подтверждают блокировки, а, то ваш рекламный аккаунт с повышенной вероятностью а, тоже притормозит свою деятельность на проверку. Надо понимать, что блокировка рекламного аккаунта а, она бывает и временной, и постоянной, и постоянной степени тяжести, скажем так, ваших нарушений по отношению к политике Facebook. А, в большинстве случаев можно отправить на проверку и все в течение суток решится. В большинстве случаев можно связаться с поддержкой Facebook и, соблюдая определенные данные, не попасть по повторную блокировку вас тоже разблокируют в ближайшее время. А, но надо понимать, что это будет повторяться и в конце концов, ну надо избегать тех случаев, в общем, когда э, время от времени ваши рекламные аккаунты блокируются и делать максимум возможно, чтобы это не происходило. А, и хочу донести такую мысль, что есть э, э, нюансы и определенная периодичность, да, с которой э, любые э, рекламные аккаунты э, будут притормаживаться. А, это примерно раз в э, 3 месяца работы рекламных аккаунтов. Либо ваш аккаунт, физический аккаунт, э, будет отправляться на проверку, либо ваш э, рекламный аккаунт, э, объявления, даже старые, которые уже работали на аккаунте, будут э, заблокированы. И вам просто надо будет их повторно разблокировать. Это особенность этой рекламной системы. И здесь э, имеется в виду именно автоматическая блокировка. То есть э, вручную модераторы блокируют крайне редко в основном это блокировки автоматически должны понимать нужно соответствовать этим автоматизированным правилам чтобы этого не происходило это немного напрягает в некоторых случаях но куда деваться а, далее наличие в аккаунте человека нарушившего политику а, то есть одно один случай это добавление нового человека, другой случай, когда а, ваш рекламный аккаунт работает, а, допустим у вас есть администратор рекламного аккаунта, который занимается рекламой, и он ведет другие рекламные кампании в другом рекламном кабинете и там нарушает политику. Вы должны понимать, что ограничения будут частично а, распространяться и на ваш рекламный аккаунт, поэтому надо а, очень скрупулезно подходить к вариантам подбора исполнителей зачастую на всяких чатах на фрилансе э, ребята хватаются за, за все подряда, в том числе за продвижение серых тематик и естественно с, иногда очень часто их не рекламный аккаунты блокируются и это может распространиться и на ваш рекламный аккаунт потому, просто потому что человек находится у вас добавление контактных данных из скомпрометирующихся себя аккаунтов что это значит это значит что если вы вели одну рекламную деятельность у вас рекламный аккаунт был заблокирован ну, вы решили создать новый рекламный аккаунт в принципе правильно да и вводите там свои же рекламные данные что касается кстати говоря и а, платежных данных карт а, если вы нарушили политику а, там случайно либо умышленно на в одном рекламном кабинете создаете другой рекламный кабинет вы там находитесь как пользователь либо администратор это все равно и под подключайте допустим в бизнес-менеджере вводите данные той компании которая у вас была в другом рекламном кабинете который уже заблокирован то есть их не адрес сайта а, либо свой, да, а, контактные номера телефонов и электронную почту, а, также а, адрес с индексом, который полностью совпадает. А, это является причиной вас блокировки, потому что система видит, что дублируются данные и соотносит данные, что там было заблокировано. Значит, и на этот аккаунт надо наложить ограничения на всякий случай, не выясняя причину. Даже если вы просто другая организация, которая находится в том же здании. А, еще раз повторюсь, рекламная система Facebook устроена автоматизированно таким образом, что они сначала стреляют, потом ä, задают вопросы. А, поэтому вам надо а, подстраховаться. И когда мы работаем с заказчиками, мы в первую очередь выясняем, а, не было ли блокировок на а, предыдущих рекламных аккаунтах и в которых они состоят либо уже вышли, а, не было ли блокировок на бизнес менеджерах, которых они состоят либо уже вышли оттуда и какие а, платежные данные были туда подключены, если блокировки были, потому что м, а, нас как исполнители а, волнует этот вопрос. Uh, были такие случаи, когда мы uh, не uh, запрашиваете данные, в большинстве случаев uh, заказчики uh, не помнят этой информации, uh, и это большой минус. <coughs> uh, мы uh, полностью делали рекламную кампанию, запускали полностью белая тематика, то есть никаких там серых методов продвижения, uh, и нас блокируют. После двух-трех блокировок мы задаем вопрос заказчику, был, э, были ли подобные случаи, он говорит, да, были, вот бизнес-менеджер, вот у нас ввели рекламу и заблокировали, либо там специально этот э, человек, который с ними работали, это э, сделал, либо... А они нарушили какие-то правила и ничего с этим не стали делать больше. А, просто решили позвать другую компанию, которая этим займется. А контактные данные, платежные данные совпадали полностью. И именно в этом случае, именно это являлось причиной блокировки рекламного аккаунта. Потому что под одну гребенку автоматическая система их а, становится. А, далее. А, нарушение политики на странице, нарушение политики в объявлениях, нарушение политики на сайте, нарушение политики в аккаунте instagram а, Не нарушайте политику в любых из этих а, случаев, потому что а, есть такой, кстати, момент по продвижению Инстаграма. Нарушение политики, допустим, продвижение откровенно. По постов с женским бельем, где есть а, а, значительно оголенные участки женского тела а, через профиль Инстаграм посредством кнопки продвигать не накладывает никаких ограничений. А, пока что. Да? А если тот же, сам, тот же самый пост рекламировать через рекламный кабинет Facebook, то вас будут заблокировать, снач заблокировать сначала объявление, а потом, возможно, заблокируют рекламный аккаунт, потому что это запрещенная тематика. В принципе, я отписал здесь большинство вопросов. Есть еще, но они более развернутые. Это все, что касается тематики именно блокировок и каким образом избежать блокировок, подстраховаться заранее. И, естественно, что является ключевыми моментами в принятии решения о блокировке рекламной системы Facebook в автоматическом режиме в большинстве случаев. На этом закончим. Если есть вопросы, задавайте в комментарии. С вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк, подписывайтесь.